Здравствуйте, меня зовут Ольга Мира. Недавно я проводила трехдневный марафон. И после его проведения ко мне пришло много вопросов. Как научиться управлять своим мозгом? И я решила провести праздничную акцию в Дню Святого Валентина. Я открываю доступ к первому занятию большого платного курса «Молодость без ограничения» по максимально доступной цене для тех, кто желает овладеть навыком управления своим собственным мозгом без этого прийти к своим лучшим результатам невозможно проходите по ссылке и я вас жду 15 февраля на первом занятии всем вам доброго и светлого